Всем привет, меня зовут Макс Прайан и тема ролика реально ли бизнес ждать? Самый, наверное, волнительный вопрос времени. Потому что бизнес это время, которое вы потратите на важное для вас. И сможете вы заработать с него много денег зависит от вас. Поэтому. Ставь лайк, подписывайся на мой канал, потому что это, наверное, скорее всего, 10-тысячный ролик, поэтому продолжение будет следовать, смотрите, значит, это новой части. Части записывает, новая часть, э -э для того, чтобы прям круто взлететь, по вскрайта, типа того, время, а не типа того, халтурить чем-то другим. Первое дело, ты занимайтесь э, легким делом. Бизнес может быть любой. Например, э, там э, шахтер, шах, там прикольно заниматься там газом, нефтью и т.н. Вот, скоротать время достаточно тяжело, но достаточно просто, если закупить оборудование наперед. Потому что когда вы будете покупать оборудование, кучу времени тратите. А если вы купите заранее оборудование, то вы уже будет с это оборудованием. Уже не будет сожаления, будет уже миссия да, делайте это всё. там, Копать тысячу железа, чтобы было дороги всякая так такая так. поэтому необходимо вам стратегия да, проникновения в этот лабиринт испытаний стратегия это значит эм, скоротать время когда например эм, два раза больше делать это много я даже записал ролик что Тайны богатых людей, можете посмотреть, кстати, тайны богатых людей, где говорилось, что э, нужно иметь напарников, потому что каждый сотый из них, 10, 100 тысяч, если они будут брать, делать работу под 1%, я же это лучше чем сто процентов вашей работы физической вот такое мне запомнилось а если считать шахты то нужно узнать что тут такого просто не будет шахтеров можно нанять там ограничение кстати есть фопов где-то 10, 000... 10. 9 людей, поэтому это будет сложно сделать можно механизм придумать можно робота <смех> ему не платить только хайками все будет круто там, там, бензином будет нормально. Вот. можно такое придумать если есть такое в будущем то попробуйте а то сейчас фу по Обойти ее можно, если у вас будут друзья. Один фапут кровь, второй фапут кровь, третий, четвертый. И так до сотки. И смотри, сколько у вас. 100 может на 9, 900. 900 работников у вас будут Да, я говорю про 100 тысяч, но это из истории взято. Это не взял, просто сказал Вот, 900 работников. И получается, сколько у вас там... 100. 100 друзей из 10 получается 900 работ работников работодателей как так получается возможно у вас будет не 900 а 1000 там 100 по десятке каждого фу или по открывателю или без ограничения и зачем делать ограничения или же тайные халтушки поэтому чтобы их обогнать нам придется с вами реально вкладывать время но если вас будут работники время ох как-то уменьшится на физическую нагрузку механика поможет вам быстро этим самым ускорить это все момент и многое другое самое главное попробовать эти два варианта самых мощных а если более-менее простой брать то не жалеет деньги на покупку. А, вот и все Это самое простое, что можно пробудить Поэтому всем этим просмотром был Макс Прайм. Всем удачи и пока.